нас потому что нужно формировать реальность избирательной комиссии, и э, в, в чумках декоративного характера до пятого функции сомнений нет, верно? Что касается тестирования. Еще раз попробую сформулировать, просто сформулировать идею тестирования. Тестирование полезно. Оно не носит для нас с вами обязывающего характера для принятия решений. Оно не носит обязывающего характера для тех, кто добровольно согласится противника полезным в качестве артематического материалов и дополнительных дополнительных наших планов по обучению, о чем говорила и Имя Лабиниза И может быть даже по рекомендациям политическим партиям настаивают это в своих публиках. Надо потом действительно организовывать обучение. Поэтому тестирование сейчас оно никак не противоречит принимаемому решению в части первых пяти пунктов. Татьяна Александровна, с ее формулировкой до конца можно еще раз формулировать? Чтобы не откладывались этот вопрос на потом, потому что с 29 го у нас принимаются эти э, предложения, нам надо организовывать работу. Считается лицообразное прохождение лица, претендующее на назначение членов Да, это да, но Положение? Носит рекомендативный характер. Именно положение. Следует, что это положение будет рекомендативный характер. Я бы сохранил положение. И убрать, и убрать. пять. Да, да, Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии информирует на Тестирование а мы составляем а программу а для разрешения, до... да, чтобы можно... части... а по этому назначению, чтобы еще раз по чтобы мы тестируем если мы у нас же есть по оно вносит изменения в процедуру формирования тех, которые ЦИК нам утвердил. Это первое. Кроме того, ну, не воспринимайте, пожалуйста, мои слова, что как недоверие, но тем не менее, я тут не, не от себя говорю. Идет процедура, идет тестирование огромного количества людей, да, которые в силу своих личных особенностей, кто доверяет, кто не доверяет тому, как оно проводится. Никакого, никакого абсолютно нету никакой возможности не контролировать этот процесс, не заранее узнать, по каким вопросам все это происходит. Да? Вообще элементарно. А одинаковые анкеты дадут людям или нет? Да? Вот Кто-то должен это контролировать. ни слова в этом положении. Нет. Давайте так сделаем. Я предлагаю. Да? Давайте искать компромисс в конце концов. Давайте сейчас из этого решения все, что касается тестирования, убьем. В конце концов, до того, как сдадут последний документ еще очень много времени, больше месяца, не договорились о том, как это все будет происходить. Но только так, чтобы процедура, если она будет, была подконтрольна, была понятна заранее, да? и чтобы все люди находились в равном положении.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 да, коллеги, дальше за дискуссия мы это обсуждали. Мы обсуждали она вообще, вопрос, которой, у которого многие много, много дали. Ставлю, ставлю на голосование, уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги, Дмитрий Валерьевич, он говорит. Ставлю на голосование. Проект решения о формировании предъявления избирательной комиссии без 6, 7, 8 пунктов с изменением а 9, 10 пунктов на, соответственно, 7, 8 с протокольным поручением даже данного подготовить проект решения обеспечения. Понятно? Понятно? Стало? Стало? Стало? Да, проголосовали. Кто за? Прошу проголосовать. Кто за? Считаем. Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Спасибо, уважаемые коллеги. Протокольное решение имеет существенное значение. А тестирование не отказывается. Да. Следующий ну, вопрос. О да. а предложении в состав избирательной комиссии мультфильмского муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципального муниципального Уважаемые коллеги, наше нашем канале решение в вопросе в результате, спасибо, на коллегии адвокатов подписывает... уточните да? принимается, да? спасибо, И еще вопросы коллеги? нет вопросов тогда ставлю вопрос на голосование на решение, ставлю на голосование кто за принятие данного проекта решения, прошу проголосовать кто, за, кто против, кто выдержался принятие на спасибо. спасибо следующий вопрос о предложении кандидатуры председателя избирательной комиссии Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный фонд пром вверх Команда Сапоградная должность, не знаете ли? Парни страны. Сам освобождённая должность. Да. Солёвы занимала постоянно страны. Работа. Коллеги, ещё вопросы? Извините, пожалуйста. Адвокатская консультация. Спасибо. Есть еще вопросы? Нет вопросов. Оставлю вопрос на голосование. Кто будет данное решение, прошу проголосовать. Кто за, кто против чтобы задержался. Приехали единогласно. Спасибо. Следующий вопрос. Окройте. Да. Уважаемые коллеги, мы с вами решение рекомендовали муниципальному совету для назначения состава выбрания комиссии муниципального образования Кровницкая Шерегера Игоря Витальевича. 9 февраля он был назначен, решение муниципального совета. Комиссия поступила представление Аллы Церкви Егоровой, председателя О, Еще вопрос Я поддерживаю данное решение Ставлю вопрос на голосование Кто запоминает это решение, прошу проголосовать И спасибо Следующий вопрос Кто против? Кто воздержался? Следующий вопрос о плане мероприятий по обучению членов Северной комиссии на, на 2016 год. Пожалуйста, пожалуйста. Uh, уважаемые коллеги, 10-го 2016 года восстановление Северной комиссии это металлическое организационное правовое сопровождение избирательной окружных избирательных комиссий, либо ТИП, на которые будут, могут быть возложены полномочия окружной избирательных комиссий. Здесь мы предусматриваем такую форму работы, как проведение опережающих обучающих мероприятий, в зависимости от стадии избирательных действий по закупке проведения выборов, которые предстоит для реализации в ближайшее время. А, далее, в а также отдельные мероприятия, связанные с а, а, вниманием, которое мы планируем уделить УИКам и ИГО, который мы проводили выборы в депутах муниципальных советов. Мы заранее и именно посвящаем сейчас время свободное, возможно, тем мероприятиям, обучающим этим темам, которые актуальны, а так и не будут столь востребованы непосредственно в период подготовки к президенту. А -а -а -а. Поэтому и сейчас есть о чем говорить. Ответ ну, мы ответили на сказали. Ну, вопросы о финансовой деятельности при проведении совмещенной избирательной кампании на апрель ставят. Когда мы не знаем, кто у нас будет председателем недели, это, по-моему, будет... Ну, я согласен с этим вопросом. По сайта. Вопрос. Вопрос. вопрос, и сайт актуальный, а, актуальный вопрос для майя. Поэтому с позиции я бы лично согласился. А, ничего нам не мешает в апрель изменить на май. Это будет по управленческим правилам. Коллеги, нет возражения такой постановки вопрос. Да, это будет целевой использовать. И сайт, соответственно, да. еще, Друзья. коллеги. Еще, коллеги, сразу посмотрите, пожалуйста. Сразу посмотрите. Редактор Корректор и есть. Ну заранее не даете проект. Так, убрал, смотрите, финансовый, угалка... Смотрите, заранее смотрите, Дмитрий Валерьевич. Заранее, сами, как все. Можно с почтой... Классов. Корректировка данного проекта, который представлю вам сейчас. Есть еще замечательные предложения? Дмитрий Валерьевич, будем посылать почте. Ну Мы сами договоримся. О, есть проекту. Есть замечательные? Нет. Спасибо. С учетом корректировки пунктов 1.3, 1.4, Апреля на май. Я это формулирую. Да. И возможной редактуры, которые до конца дня в рабочем порядке стать Марине Александровне. Ставлю вопрос на голосование. Кто за принятие данного решения? Прошу проголосовать. Кто, кто за? Кто против? Кто выбежал? Да. Принять единогласно. Спасибо. Следующий вопрос о программе проведения дня молодого избирателя в Санкт-Петербурге в 2016 году. Да. Да. Да. Прошу вас, на должность. How Решение, я его поддерживаю. Прошу проголосовать, кто за. Кто против, кто выдержался. Клик, ясно, спасибо. Т.к. Васильич, подтверждение результатов учета объема эфирного времени заплачиваем на освещение деятельности политических фактов. Уважаемые коллеги, вашему вниманию представляет проект, проект решения о решении эфирного времени. Трагические на Оформление распоряжений и приказов председательной комиссии. Оформление протоколов заседаний э, рабочих э, экспертных групп, консультативных органов избирательной комиссии. Контроль исполнения документов в поручении, работы с внутренними документами, изготовление и использование, использование печати штаба, формирование дел, передача инфарктив и, безусловно, ответственность. 15 разделов. Основные изменения положения И на сегодняшний день, и в зону В разделе один общее положение. Урегулирован порядок работы с документами организации закупок, осуществляется с учетом федерального закона от 5 апреля 2013 года. Бланк распоряжения председателя комиссии, бланк приказов председателя комиссии, приказов комиссии, бланк председателя комиссии, бланк заместителя председателя комиссии, бланк секретаря комиссии, бланк из вас избирательной комиссии. Итак, всего 8 бланков, которые будут иметь место в случае принятия данной инструкции на пределах. Добавлен раздел пятый, особенности работы с электронными. о текст преобращения, содержание снизу, о необходимости предъявления соединительного личного приема, документов, сомневляющих личность, возможности ведения личного приема сопровождения, аудио- и видеозаписи, о чем заигрывает, удаляется на начало приема. Более подробно изложен раздел 7. Особенности работы с документами, содержащие служебную информацию о проличного распространения, в том числе средних обзорателей, участниках референдума, обращающихся в рамках, функционирования, депутатские. В в регистрации. Регистрация, оставление пометки ДСП, копирование, сканирование, размещение в пределы, передача документов по пользу членов и гражданских служащих аппарата избирательной комиссии, порядок и способы передачи в другие органы, формирование дел, знаешь, уничтожение, порядок принятия решения, снятия пометки ДСП, а также порядок работы документов, документами средняя центра. Сделал Подготовка к Синдал, делай. сам... <рассматривает>? <Нет>, читать не буду. Я прошу обратить ваше внимание буквально на следующее, что и нормами Закона Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской избирательной комиссии предусмотрено со следующим. или с момента внесения изменения в регламент, уже не решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а постановление мы говорим, исходя из тех планов, которые называла. А также не только приказы, которые существовали в Санкт-Петербургской избирательной комиссии, и приказы председателя, но и распоряжения. Председателя. Вот на этом прошло Но начался прошу. в регламенте, когда да? Потому что это распоряжение, как и имеет место быть, Использовать. Вот сейчас мы начнем это использовать после обсуждения с вами коллеги. Спасибо. Есть вопросы? Есть вопросы, коллеги? Ну, что, что касается распоряжения, не знаю. Говорят, давайте пойдем в полномочию. <соцентрология> ну, как заходим, давай, давай так написать. Да. Мысли это, раз... да, это, это есть, то есть. Да, конечно. Спасибо. Я Еще вопросы? Еще вопросы, коллеги. Нет вопросов. Тогда предлагаю проголосовать за да, данный проект решения. Кто за принято данное решение, может проголосовать, кто за, кто против, кто воздержался. Спасибо. <поеле> <fibre> uh, уважаемые коллеги, предлагаю переучиться с этой секунды, да? То есть наше решение о форме называют так как это принято везде, включая правильно избирательный и каждый будет касаться пределах полномочий исключительно кадровых вопросов. Кадровых вопросов по счете решения э, вы делегируете в пределах полномочий решения вопросов э, какого-то характера. Следующий вопрос. О награждении почетного грамотного активистской избирательной комиссии. Еще лично эффективно гражданское служение? Есть ли сведения о соответствии? Санкт-Петербургской избирательной комиссии о почвеенных наградах предлагается наградить подсчетной грамотой Санкт-Петербургской избирательной комиссии Марашко Владимир Константинович, главный специалист управления Управлении по взаимодействию с политическими и именами общественными мероприятия, Министерства массовой информации, аппарата Санкт-Петербургской обирательной комиссии. Я возражаю, пожалуйста. Вчера Вопрос, а да? в вашей дереве. Вопрос, конечно, комиссии. Вопрос, комиссии. Вопрос, комиссии. Вопрос, комиссии. Вопрос, комиссии. Вопрос, комиссии. Вопрос, комиссии. Вопрос, комиссии. Вопрос, комиссии. Вопрос, комиссии. Вопрос, комиссии. рабочих комиссии. Вопрос, комиссии. Вопрос, комиссии. Вопрос, комиссии. Вопрос, комиссии. Вопрос, комиссии. Вопрос, комиссии. В соответствии с 67 федеральным законом, а также целью подготовки к реализации пункта 2 статьи нового закона Санкт-Петербурга 81.6 о выборах депутатов законодательного собрания. 20 февраля создана рабочая группа по подготовке проекта системы атомата кругов по выбору депута законодательного собрания. В состав рабочей группы вошли все члены Санкт-Петербургской федеральной комиссии справооружающего руководителем руководитель да, рабочего группы мне, заместителем Марин А, молится, а, штаб, а на власти на рабочий... которые еще не вступили в силу, но в ближайшее время вступили в силу, требует от нас соблюдения скоростных сроков, 10 дней на определение схемы другого сопряжения, по обережению ситуации созданной рабочей группы для заключения э, каких-либо споров. Все члены комиссии включены в рабочую группу, все уверены об этом. По согласованию с э, администрацией губернатора и с законодательного собрания. Данную рабочую группу, на что мы имеем право были включены, представители представители исключительно по компетенции по компетенции, например, Дурной Валерий Салерович, а также Найди Петричева Юлия Александровна имеет возможность перед адресными базами, а также предоставлять любой материал, который может быть буквально использован для подготовки конечного правда. Владимир Анатольевич рассчитывает на то, что конечный продукт будет согласован всеми странами заседании комиссии, публично обсудить какие-то сложные моменты. Без принятия решения, так как восьмого у нас еще есть срок. Да? Принимаете, коллеги? Принимается. Принимаете? Тогда координацию, координацию, этой работы, сейчас, координацию этой работы будет осуществлять Надежда Эдуардовна по любым мелким трудным вопросам, в том числе по инициативе назначения сбора рабочей группы, части рабочей группы Хорошо, вы Что касается не совсем, прошу не договорились. А, да, что касается вот такого рода рабочих групп, которые связаны непосредственно с действием комиссии, я бы хотел попросить коллег подумать о том, чтобы эти группы создавались по решению комиссии. Ссылочку на всякий случай. Я вам сразу даю это по пункту 36, пункта 2 статьи 4 Закона о церкви, где прямо написано что организация деятельности комиссии это функция самой комиссии. Да, есть нормально о том, что председатель организует работу комиссии. Лично я это понимаю, как работа, связана с административной системой, уволить, применять, что будет А вот что касается непосредственно функции комиссии, деятельности комиссии по формирам, да, по случаю, по фералю, да, ТИКов, все-таки такие рабочие группы должны создаваться решением. Спасибо. Все, все только вот скажу, понимаете, ваше мнение, вместе с тем, рабочая группа, любая рабочая группа, созданная решением или распоряжением, не заканчивают свою работу принятия принятие права примитивного Кто-нибудь будет это описать, кто-нибудь кто здесь. Рабочая группа не принимает решения. То есть, того акта, который будет лишь до спаривания или Рабочая группа формирует рабочий материал. Рабочий материал. То есть, это организация коллективов, коллективного. Я думаю, как, каким актом в рабочей группа будет создана, не местный но ваш мнение местный чиновник. Я предлагаю вспомнить. Кстати, по регламенту вы не можете комментировать, надо сказать. Они не комментируют, даже я выражаю свою точку зрения, выражаю свою точку зрения. По регламенту, кстати, как член комиссии, они а как председатель. А как председатель вы не можете комментировать, не как председатель, а как член комиссии. Ну, уже председатель. Я член комиссии. Хорошо, просто потому что, действительно, никакие решения не принимаются, да, и естественно, где принимаются. Вот, судя по сути, писали, вот, например, у нас отказывается социальная группа по нарезке отрубок. Но когда она социальная группа? Когда она социальная группа? со социальной И все в WhatsApp участвовали. Вы знали об этом, что вы включили? мне поверили. звонили, спрашивали, хочу ли я не войти эту правду. Вы знаете, нашли уже везде. Вот в чем вопрос. А если мы решаем, больше, такая... больше коммуникации. Больше коммуникации. все будут есть мы должны верить за информацию. Информация сегодня вам будет предоставлена после заседания в полу, а будет... То есть мы сегодня 20-го решили, а 20 какого сегодня забыли. Мне будет предоставлена информация в полном могли. Вы считаете это правильно? Ваши замечания принимаются. А, если вы принимаются, то вы здесь, вы здесь были каждый день, могли бы обсуждать по рабочей порядке. Спасибо за, за ценные замечания. Спасибо. Да. Э, прошу принять к сведению этот вопрос да, о рабочей группе по передаче вам материалов, а также о конечном э, Прошу проголосовать за принятие к сведению данного вопроса. Ставлю это на голосование. Принять к сведению. Кто за? Кто против? Кто воздержался? одном из ближайшихся решения протокольно состоялось, состоялось. Следующий вопрос о а другой рабочей группе. Не менее важный, уважаемые коллеги, в той же форме. Я прошу поручить создать рабочую группу, которая э, будет технической рабочей группой по приему документов э, на членов, претендентов, членов территориальных избирательных комиссий. Настоящие Время данной полномочия осуществляется кадровая комиссия. Всем вам хорошо известно, всем хорошо известно, которое создана довольно давно приказом, нареканий к кадровой комиссии не возникало, потому что она по сути дублирует полномочия аппарата по приему документов, материала, а также основная функция этой рабочей группы, которую мы с вами называем кадровой комиссией, это организация проверочных мероприятий на судимости и другие обстоятельства, которые установлены в 29 статье. Предлагаю целесообразным э, э, получить председателю сформировать эту рабочую группу до 29.02 включительно. Это первый день приема предложений э, для назначения состава признания избирательных комиссий. Предлагаю целесообразно сразу обозначить, что Uh, uh, руководителем данной рабочей группы назначить видеолодежную глаза, на которое в соответствии с распределением обязанности, подтвержденной на Санкт-Петербургской избирательной комиссии, отвечает за осуществление взаимодействия с территориальной избирательных В качестве заместителя председателя ждал Марину Александру, на которой возложены полномочия по обеспечению контроля за соблюдение документальной стороны процедуры формирования избирательной избирателя членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии, включены в состав, комиссии по походе политических партии СИФ Ахкаду Покровску Семену Митрокину Воронкову. Если у коллег был дополнительные пожелания, прошу представить несколько замышленность. Вот такое, такое насечение я прошу. Э, я я хочу поработать. Прошу представлять. Пожалуйста. Представляю, всегда вам приходится. Итак, неправильно прошу поручить подготовить документы на рабочую группу представительной комиссии и утвердить это распоряжение. Согласны? Кто за? Прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? И двух воздержавшихся. Решение стало. Спасибо. Уважаемые коллеги, обращаемся к будущим представителям рабочей группы по формированию представительной комиссии. комиссий. Не комментирую никаких высказываний. Эта рабочая группа должна быть технической. Вот у нас сложилась хорошая практика работы кадровой комиссии. Повторяю, ни одного нарекания в части прохождения документов, приема документов от политических партий при, при, при замене членов от политических партий, при замене членов от за период работы кадровой комиссии не возникало. Здесь достаточно подпиты достаточно, достаточно документальности. Есть, здесь достаточно простой демократий. Все решения по формированию типов должны быть неполитическими и должны приниматься комиссионными здесь. здесь, чтобы на, на комиссии с тем, чтобы 5 мая эти комиссии работали Спасибо, уважаемые коллеги. Ничего не спустили. А вот вопросы, давайте, значит, значит вы каждый здесь, пожалуйста, я должна, должна все-таки объяснить, почему я не голосовала за это решение. Понимаете, вот я согласна с Дмитрием говорят когда мы публично что-то обсуждаем, да, про рабочую группу, хотя бы понятно, ее полномочия. Вот на сегодняшний день я не поняла, вот, что это за комиссия, в которой я говорю, мы что будем делать так, да, какие наши полномочия. Потому что я вынуждена возразить У меня лично были очень большие претензии в той рабочей группе, которая давала свои предложения по составу типов вот за последние три года. И вы знаете, почему, да? Значит, а потому что ни один из 12, ни одной из 12 Предложение, которое в нашей партии подавалось рабочей группой, не было оценено, несмотря на то, что там были юристы, и адвокаты, и все такое. Ну ладно, дело прошлое, прошло. если речь идет, я еще раз если речь идет просто о том, чтобы принять документы, положить их в папку и разослать нужные места запросы, да, о том, есть ли у гражданина судимость так и так далее, это одно. Но если группа готовит предложение, то это уже совершенно другое. Пообещать следующее. Совершенно прозрачность деятельности это рабочей группы, технического группы, совершенно прозрачность, график работы, доступ к материалам всех членов комиссии правонарушающей группы. Мы запомнили. Запомнили. по закону полный. Коллективное освещение каждого, каждого персонала и коллективное принятие решения в соответствии с законом. И работы если Если artistic... Кстати, вопрос о тестировании. То есть претензии о том, что кого-то выбрали в состав территориальных избирательных комиссий, могут принять многие другие субъекты решения. Может быть, по этому тестирование Для того, чтобы мне понравилось, нравится, нравится, не нравится. И выборы. И выиграть. Конечно. Для того, чтобы опираться на аналитику, на нормальную здравую аналитику. Довольно тестирования поздно, более глубоко с участием поздно, поздно, поздно, поздно, поздно, поздно, поздно, Но мне в повестке даже не в разных, а мы его обсуждаем. Каким докладом? Знаете, в Мольным проводятся разные рабочие совещания. От того, что они проводятся в расширенном составили это э, делает Смольных и вашего поклонного совещания. Обещаю в следующий раз приглашать на рабочие совещания. Из того, чтобы не было... Э, которые мы обсуждаем со своим администрации района практически движения. Недельно, иногда даже где режиме. Первый вопрос о проведении администрации района в Санкт-Петербурге работает по мониторингу и увеличению численности избирателей. Это на территории района в целях а, организации избирательных участков, образованных распоряжениями администрации района. Речь идет о том, что им нужно до 1.06. По их рабочим планам вижу вас на диску рабочим планам подготовить актуальную плановую численность избирателей с тем, чтобы. А не, вы для не Редактор субтитров а человек здесь за столом, который против использования тех uh, контроллеров, которые есть в АТС с Молинском, uh, и которые использовались на 2014 году на выборах ИПР. Вот этот вопрос об этом тоже рабочем да, понятно. Uh, Александр Николаевич подтвердил, что такая возможность имеется, дано поручение работать на uh, финансовых показателях, но они этим тоже будут заниматься. Затем. серьезный вопрос был связан с дооснащением или сверхоснащением избирательных участков, помещений для голосования, дополнительными средствами, виталийной техники, компьютерами для участков протокола. Я протокол. думаю, что не найдется однородно. На кандидата избирательного объединения в рамках административной работы администрации на районах. Пожалуй, наключение и заграничения вопросов агитации и информационного обмена, информирования. Это два вопроса, которые похожи на политические вопросы, не очень хозяйствен, хозяйственный толп. Следующий вопрос. Приход, да, без было Безусловно. Госпожа, Москве, безусловно. А безусловно. Да, да. Нам, и многим здесь присутствующим членам э, Санкт-Петербургской избирательной комиссии правосовещательного голоса тоже может оказаться известно. С да, да, да, ваш, ваш, да, вашего разрешения продолжить. Замечательно. Значит, э, было достигнуто совершенно замечательное согласие. Промониторить в дальние этажи избирательных участков, помещений. с вторых этажей, на первый Кто против? Кто против? Это вопрос политики. Вопрос хозяйства, администрирования. И это замечательная цель, которую э, на рабочем совещании можно все оказать. Поэтому э, э, администрация губернатора получит администрацию районов не только заниматься а отписками о том, что 400 помещений, а потом 400 помещений. Да, 400 мы голосовали, на втором этаже. Это сам первый этаж, с перемещением саппорта, в общем-то, на меньшее. находится в администрации помещениях в, в администрации района нужно провести дополнительное разъяснение всем прекрасным администраторам, что члены вышестоящих, комиссий, члены этих комиссий, а также и мы лица указанных в статье статей федерального закона 67 попадать в комиссию могут независимо от особенностей люди, особенно в новой особенно голосования нашло внимания, это тоже будет, будет придан значение и э, соответствующие указания, разъяснения будут направлены в администрацию райдир. Э, вот такие вопросы обсуждались на рабочем совещании в целях Надеюсь, что да. нас будут приглашать на да. рабочие совещания. Да. И мы организируем. Обязательно. Спасибо. Я а предлож... вот сейчас, а, да. а а а кто нас известил, кто отвечал, послушайте. Да. Ну вот скажите, что нарушено было. Что нарушено? А Конечно, равенство. членов равенство. Вряд ли. Но есть Все животные равны, но есть животные равны других. Вы заметите, что ни одни права. А рабочее совещание не, не, не заканчивается, да. а только конституционным согласием. Поэтому все в порядке. Да, и, кстати, теперь, мы просим, чтобы подобное действие дело очень в порядке. Это единственное, мы чем... Спасибо. Вы вы да. Коллеги, спасибо за прозвольную работу. Я поздравляю а с поздравляем с, разного с разного главными вопрос. вопросами. С принятием главных вопросов. Это начало формирования территориальных избирательных комиссий. Станкнутали. Станкнутали. Все. Кроме тоже в разном вопросе. Не только в Сморе, но и в Сморе. Хорошо. А -а -а -а. Хорошо. Я хотел честно говоря, если бы я участвовал в совещании рабочих сил, я бы там оставил. Но вынужден ставить здесь, поскольку время уходит, а все-таки есть и небольшие нарушения в федеральном законе, Дело в том, что статья 12 закона об говорит о том, что схеме, в, Мадан, в, Деревом, в схеме мандартной кругов в схеме обязательно порядка удастся в перечень муниципальных образований и музиканных пунктов. То, что попало сейчас в федеральный закон об утверждении схемы кругов, к сожалению, не соответствует этой норме. Там указаны районы Санкт-Петербурга, на которые, ну, никто спорит, не будет, не являются ни муниципальными. И это серьезная проблема, потому что мы знаем, что любое, даже самое маленькое нарушение со стороны кандидата может повлечь отмену или отказ в регистрации. Вот раз эти статы, или, не знаю, что Есть И серьезное нарушение. Печень не указаны, не муниципальное образование, не населенные функции. И это все попало в федеральные закон. я предлагаю уточнить, потому что у нас информация. Мы считаем, что указано муниципальное образование. Поэтому давайте поточним а это, схеме, э, Я вам цитировал да, да, да, да. в перечень. Смотрите, как у вас и Указывается муниципальное сообщество или населенные а, на Я это, просто не что, участвовал, я но наблюдал, как принималась эта схема. Эта схема готовилась центральная избирательная комиссия. Они готовили название муниципальных образований всей России. Формировали перечень, определяли схему и перечень. Передавали в Государственную Думу, Государственная Дума утверждала это. И я видел название муниципальных образований. Может быть, мы уточним в я смотрел... А то вдруг распространение недостоверной информации вызовет какой-нибудь да. СМИ-эффект. Расчет. Обратите внимание, с... на пункт 10 статьи 12 федерального закона ну, об Спасибо, попросил... уважаемые коллеги, сравните с федеральным законом об утверждении тела. Все, надо исправить.